Дорогие друзья, привет всем! У нас новый коллаб вот, с интереснейшим человеком Дмитрием Петровым, который э, в телевидении на канале Культура э, вел программы, связанные с обучением языков. Сейчас Дмитрий про это сам расскажет. Вот Дмитрий перед нами. Как обычно, в эти трудные времена, э, мы через интернет, а так физически мы в 30 километрах друг от друга находимся сидим, да, изолируемся и, и коллабим. <соединяя> вот. Ну вот я, я на Культуре один раз меня пригласили, один раз на канал Культура пригласил Швыдкой, но вы помните, этот разговор был немножко все скомкано было и потому что кроме меня было еще куча докладчиков, как только я пытался какие-то неудобные вопросы сегодняшнего дня э, приподнимать, завесы над ними, тут же Швыдкой уходил в сторону и передавал слово кому-то еще. Вот. А у Дмитрия была целая собственная да, передача Вот Дмитрий, расскажите, да, как вы Это был цикл таких курсов Каждый из которых состоял из 16 часов, 16 уроков По 8 языкам То есть 8 таких сезонов, можно сказать Я сделал на канале Культура Плюс в прошлом году я сделал для Телевидение, телевидение Татарстана, Татарстана, такой аналогичный курс аналогичный татарского курс. языка. Ага. Есть, да, есть и другие языки в других форматах, потому что э, у меня есть центр, в котором преподаются, плюс к этому, еще другие языки на разных уровнях. То есть вот такая методика в действии. И татарский язык вы под заказ да, изучали, не то, что вы его знали до этого? Да, это вот как раз, если мы подробнее поговорим о, о моем подходе к изучению языков, это можно это сказать язык интересно. под ключ, язык под ключ. То есть есть языки, которые я учил формально, как все, академически, в школе, в институте, какие-то я выучил самостоятельно, а какие-то были освоены вот именно в рамках телевизионных проектов. Вот это да! То есть, ну, татарский прямо с нуля, да? Вы приехали, даже не ездили в Казань, вы просто его изучили, да? Нет, я поехал в Казань записывать уже в студию программу. Там у меня были ученики, ну, половина из них были этнические татары, которые не очень хорошо владели своим языком. И вот это был такой курс, он сейчас доступен на YouTube тоже. Вот это да. А как можно за два месяца... За два, да? За сколько вы изучили татарский? Ну, активно два месяца я его учу. Два месяца. Mm -hmm. То есть это связано с тем, что внутри языка любого есть какие-то общие черты с другими языками, получается, да? То есть как бы даже если они очень далеки друг от друга. Или как ну, это? Да, ну у всех, всех представителей рода человеческого, в общем-то, есть общие черты касательно их языков. Разумеется, есть отличительные черты, потому что колоссальное разнообразие между языками, между... Каждый язык отражает способ видения мира. У каждого народа он немножко свой. Даже у родственных языков есть иногда существенные отличия, связанные с историей, с менталитетом, с образом жизни, с традициями, с религией соответствующего народа. Когда я подхожу к новому языку, я стараюсь, вот опять-таки, здесь какое-то соприкосновение, очевидно, с точными науками, найти его матрицу, найти базовые алгоритмы. Что я под этим понимаю? Как этот язык устроен? То есть для меня, скажем, вторичен словарный запас. Вы знаете, есть такие модные подходы, вот каждый день буду учить по 10 слов. Дошел до второй сотни, забыл первую. Да, у меня с английским так было. Я, я совершенно, я не понимал, что делать. Я по сто раз одно и то же слово учил, и бесполезно было. Я все равно его забывал потом. Да, а вот здесь переходим к геометрии. Я представляю язык как объемную структуру. Объемная структура – это значит, э, арифметический набор какого-то количества слов – это линия. Это линейное восприятие. Линия, она ну, с трудом удерживается в пространстве, а уж в человеческой памяти и в сознании. Да, это вот так вот. Ага. Для того, чтобы, эта структура, чтобы язык начинал оживать, ему надо при придать второе измерение, а это структурная часть, грамматика. То есть сюда входят способы, взаимодействие между словами в языке, порядок слов, спряжение, склонение там, где они есть. И, наконец, третье измерение – это смысл. Это то, что наполняет, то, что одухотворяет и слова, и структуры, которые, которые руководят э, какими-то словосочетаниями и созданием более развернутых текстов. Uh -huh. То есть для Объемная структура и прежде всего, прежде чем начинать изучение каких-то грамматических основ, тем более словарного запаса, я стараюсь понять, как носители соответствующего языка видят мир. А все видят мир по-разному. У всех своя геометрия. И э, поэтому э, это э, вот представляет из себя такой момент. Я э, такую... Достаточно хорошую аналогию нахожу в, в таких сферах, как, например, спорт. Вот так. вы начинаете заниматься спортом, или игрой на музыкальном инструменте, или танцами. Есть вещи, которые вы должны довести до полного автоматизма. То есть какие-то дви базовые движения. Если вы на чем-то играете, то пальцы должны помнить. Вы не должны каждую секунду обращаться к мозгу, чтобы вспомнить, какое движение ваше тело, часть вашего тела должна совершить. Вот это и есть uh -huh. а, не, некая матрица, то, что должно а, ну, зайти глубоко в подсознание. Это то, как мы владеем родным языком. Маленький ребенок начинает достаточно свободно говорить на родном языке, но к двум, к трем годам. То есть он начинает свободно комбинировать, хотя в 2-3 года никакой родитель не усаживает своего ребенка, за уроки не, не начинает объяснять ему падежей и так далее. Вот, э, ребенок э, выхватывает какой-то набор элементов языка, частиц, и осваивает э, основные э, способы их организации в словосочетания, в предложения, э, в тексты. Ни одному родителю не придет в голову ругать своего ребенка за то, что он... Там не тот падеж использовал, когда он только начинает говорить. Мы поощряем, мы способствуем, мы создаем комфортную среду, радостную среду. Мы радуемся каждому успеху. И, и я считаю, что в обучении взрослых людей ну, нечто подобное тоже не помешало бы. Потому что э, человек в более сознательном возрасте начинает бояться ошибок. А это, это очень плохо. Человек не должен бояться ошибок в процессе обучения, вообще чему бы то ни было. В языке это проявляется очень ярко. Мы должны через ошибки, через эксперименты набирать какие-то навыки и впоследствии ими пользоваться. Вот так, и так я вижу вот начальный этап этого процесса освоения языка. Потому что слова живут только в контексте. Слово без контекста это либо без воды. Есть люди, которые наспор выучивали там целый словарь, но они не начинали говорить. А есть люди, которые, зная пару десятков или сотен слов, вполне комфортно себя ощущают и обо всем договариваются, и их все понимают, и они понимают своих собеседников. И вот отсюда у меня возникла такая концепция 50 на 50. Ну, разумеется, это цифры абсолютно условные. 50% того, что мы должны освоить, это чистая математика. А 50... Математика языка, да, как бы? Математика, математика языка, да. То есть то, каким образом работают, какие правила, какая таблица умножения действует в соответствующем языке. Это то, что должно быть освоено. Маленьким ребенком это осваивается стихийно, взрослым человеком это осваивается организованно, а вторая половина, второй аспект – это психология. Это необходимость избавиться от страха. Бояться надо только одного – страха. Когда мы избавляемся да, от да, страха. Да. очень важны ассоциации. Мы, когда мы говорим с вами на родном языке, мы не думаем, какой, мы, какой я сейчас поддерж использовал, где я поставлю точку. Есть какая-то мысль, какая-то эмоция, которую я хочу поделиться, обменяться. А вот эти алгоритмы обслуживают процесс нашего с вами обмена информацией. И, и более того, с каждым языком, когда занимаешься более чем одним или чем двумя языками, они начинают приобретать какие-то хар какие характеры, какие-то образы. У меня, например, с каждым языком связана mm -hmm. какая-то цветовая гамма. Какая-то музыка. Есть люди, у которых работают вкусовые ощущения. Потому что, когда я начинаю обучать кого-то языку, я всегда предлагаю, скажи, что для тебя итальянский язык? Кто-то скажет, о, для меня это итальянская кухня, пицца, паста. Другой скажет, о, ну что для меня итальянский язык это музыка. Это челентано, это классическая опера. А третий скажет, да при чем тут музыка, при чем тут пицца? Италия – это прежде всего там, пляж, море, пейзаж и так далее. То есть у каждого должна быть какая-то своя зацепка. То, что делает вхождение в соответствующий язык не только комфортным, но и приятным. Потому ну, что вот у меня, без, удовольствия, ну, без удовольствия ничему научиться нельзя. И поэтому две основные задачи, которые... Ну, как я считаю, надо, может быть, наряду с другими ставить, осваивая что-то, включая языки, это получение более высокой степени свободы и обретение удовольствия от коммуникации, от более комфортного существования в мире. У меня, кстати, английский ассоциируется, вот как бы английский язык, это язык группы Pink Floyd. И все слова, которые есть у меня, слова на запасе, и это слова, которые они произносили когда-либо в песнях. То есть любое слово, даже очень сложное английское слово, которое совершенно случайно знаю, оно, значит, появлялось где-то в их текстах. Это почти наверняка, потому что все остальное, весь мой словарный запас английского языка, э, кроме вот этого источника, это просто математические термины, которые как бы я когда-то знал там из мат-экономики, который занимался, из теории игр, плюс вот Pink Floyd, это весь мой словарь, 200 слов. Но при этом, вот вы совершенно правы, психологически у меня барьера нет. То есть я выхожу и спокойно разговариваю. При том, что люди, которые гораздо лучше меня знают английский, зачем-то пишут презентации, там себе планы, вот я всегда не понимал. Говорит, ну как, И ну, мы же ошибемся, иначе там. Я говорю, ну и что, я сто раз на ошибся за эту, за эту презентацию, да? ничего, я живу еще. То есть это как бы психологического барьера у меня никогда не было. У меня проблема запоминать слова. Вот запоминать слова я не умею. Да, запоминать слова следует кластерами. То есть какими-то организованными смысловыми группами. Вот я придумал такую концепцию, которую назвал лингва из... да? байт. да? Да, то есть кусочек. Ну, байт. Да, да, да, да, да. Кусок языка. языка. Да? Кусок языка. А. Да. Кстати, интересно, что вот сам этот термин байт да. это что? Кус. Это единица информации. А в принципе, это связано с английским словом байт. Кусать. То есть Кусать. Кус, да. По сути, это кусок. И для меня это не отдельное слово или фраза, а это некий навык, которым я должен владеть. Ну, простейшее, я должен уметь поздороваться. В разных языках это совершенно по-разному строится, совершенно разным образом устроится. Камар джуба, где нас Да, и вот этот первый базовый лингвабайт, это вот то, что связано с элементарным этикетом, это... Я называю его нулевой лингвобайт. Это когда мы не стремимся изучать язык, но мы стремимся комфортно чувствовать себя в среде. И вот вы да. знаете, там, гамарджоба, гмадлобт, какие-то элементарные вещи, поздороваться, поблагодарить, попрощаться. Это уже некая привязка, некая ниточка, которая делает более комфортно, ну, даже если не существование, то пребывание вот в соответствующей языковой среде. Очень важно. Да, понятно, понятно, да. Я вот когда жил в Европе, я э, в Бельгии жил полтора года, на стажировке был, и я э, знал приветствия, ну, более-менее на всех европейских языках, которые вот встречались в этом институте, ну, там, десяток или пятнадцать, может быть. Но при этом потом я большинство из них забыл, и кроме этих приветствий и прощений я ничего на этих языках не знал. Но это был волшебный ключик. Если ты, там, албанца, приветствующий по-албански, а турка по-турецки... Он к тебе полностью открыт. Дальше можно переходить на английский или на любой язык, которым, там, сказать, если он на русском умеет. Он после этого изо всех сил сделает все, чтобы говорить с тобой на русском, если ты его поприветствовал на его языке. И это такая как бы, вот такая штука, которую я очень четко в Европе понял. То есть во Франции вначале ты обращаешься по-французски, а потом переходишь на английский и просишь прощения, что французского не знаешь. Все. Тебе, все, тебе открыто. все прощают. Тебе все прощают. Да, да, да, да. да. Дальше уже все прощают. Но если ты ему э, начинаешь с английского, он такой холодный может оказаться. Довольно часто так бывало, так холодно так пройдет. так Даже не заметит как бы. То есть да. здесь вот язык, да, язык – это какая-то какая магическая вещь. Вот это вот приветствие и прощание. То же самое и в Грузии, везде. То есть если ты выучил одно слово, все, ну как ключик открывает тебе двери. Такой вот прикол. Совершенно верно. да. Я даже... Я в разные периоды жизни занимался очень разными языками. Какая-то часть из них ну, постоянно со мной присутствует. Основные языки, которые я либо преподаю, либо с которыми работаю как переводчик. Это какие, кстати? Какой список? Это основные европейские языки. Английский, французский, испанский, итальянский. То есть вот основные европейские, ну даже не европейские, а мировые языки есть языки которые я знаю неплохо но пользуюсь гораздо реже ну допустим греческие чешские ну по понятным причинам это языки одной страны или, или двух стран и редко приходится но а, я на эту тему придумал такую а, теорию вернее практический навык который я называю замороженный пельмень замороженный пельмень да, пельмень, да. что это это значит, что у меня э, в моем морозильнике, в каких-то файлах моего сознания или подсознания хранятся несколько десятков вот таких языков, которыми я не пользуюсь постоянно, но а -а -а. которые я могу бросить в кипяток, угу. э, да. и достаточно быстро они придут в рабочее состояние. Вот, то, то есть, это тоже так. навык, это тоже техника, которую, в принципе, любой человек может... Овладеть. И более того, когда я обучаю какому-то новому для человека языку такое повсеместное явление, он начинает вспоминать какой-то язык давно забытый. Потому что механизм, которым мы пользуемся при общении на иностранном языке, он относится ко всем языкам. Просто мы акцентируем нашу способность говорить на каком-то из них, но это параллельно оживляет и все остальные. Более того, я считаю, что э, освоение языка очень важно для активизации или активации способности осваивать и другие дисциплины. Ага. Другие сферы знания. Во-первых, когда мы Uh, занимаемся языком, мы неизбежно начинаем смотреть на мир немножко под другим углом. Поэтому вот для меня абсолютно неразрывно связан язык, менталитет. ну За менталитетом стоит история соответствующего народа. Uh -huh. uh, то есть мы должны немножко uh, влезть в шкуру носителя соответствующего языка. И, uh, и одна из таких рекомендаций, которые которыми я тоже пользуюсь, я советую людям, изучающим какой-то язык, наблюдать, как эти люди говорят на вашем языке. С каким акцентом, какие фонетические особенности, как они стараются подбирать слова. Это очень многое раскрывает в том, как они мыслят. А человек сначала мыслит, потом начинает говорить. Ну да, конечно. То есть, например, у меня вот опыт... Э, я, я очень много на Кавказ езжу, я вижу вот все оттенки, как кавказские народы разговаривают на нашем языке, да? Да, да, да. Как они подходят, дорогой, а? Алейкум, Алик, салям алейкум, алейкум ас салям брат. И вот это как бы все вот эти моменты, они очень запоминаются. То есть я видел все республики, кроме Ингушетии, и, так сказать, присутствовал и общался везде. И вот, Но при этом сами к изучению кавказских языков я еще не приступал, конечно, совершенно. Но при этом, да, действительно, так сказать, много-много понятно даже потому, как они говорят по-русски. Действительно, много понятно. Хотя непонятно, что именно понятно. Я не могу объяснить, что понятно. Но я знаю, что ситуацию конфликтную с участием кавказцев, я разрулю лучше, чем любой мой друг, который никогда не слышал, как они разговаривают между собой. Вот сто процентов абсолютно, что это будет как бы, я, я примерно понимаю, какие слова надо будет им сказать, чтобы конфликт сошел на нет, если вдруг он возникает. Да. Причем вы будете говорить слова не на их языке, нет. а по-русски, но понимая, каким образом, на, какая реакция будет вызвана тем или иным словом, тем или иным. Именно так, именно так, да, именно так. Вот как бы Буквально какой-то намек, выражение лица сделаю таким, что они вдруг поймут, что я свой их человек, хоть и русский, да, это не важно, что я русский. Я э, сделал какой-то жест, и они видят, что я свой. Да. И все, конфликт разваливается тут же. Конфликтная ситуация, как бы, она устраняется. Вот. И вот это, конечно, да. Э, э, не могу сказать, что везде, где я был, получалось, например, в Тыве э, я не понимаю, какие слова открывают э, сердца людей. Не очень понятно. Потому что это другой уклад жизни, другая религия, другой взгляд на мир. Да, он совершенно другой. Причем, вот как бы на Кавказе там тоже, в общем, во многих местах другая религия, но она как-то вот она ближе все равно. Взгляд мусульманский к нашему православному все равно ближе, чем вот такой как бы либо ну такой шаманистский или там буддистский. Mm -hmm. Видимо, это действительно про проще настроить общение. Это как, то есть это, это тоже как ну да, это более глобальный аспект, чем языки, да, религиозные, это огромные группы. Но все равно мусульманская группа как бы она ближе, видим. Видимо, так. ну по крайней мере мне лично вот мне это ближе. Хотя, конечно, в Иркутске я долгое время жил и общался с бурятами, общался с людьми, которые себя называют шаманистами. И, в общем, там тоже интересно очень. Там, там как бы... Там интересно. Но вот э, э, они тонкие, сложные. Там как бы ключ подобрать сложнее в каком-то смысле. Они не, не очень открытые. Ну так, в среднем они такие. Как бы они вещи в себе, люди в себе. То есть не, не, не всегда сразу находишь. Да, Кавказ, Кавказ это... проще, Кавказ проще в этом плане. Да, и это связано, опять-таки, не просто с тем языком, на котором они говорят, а с тем взглядом на мир, который у них сформировался. Ну да, это, да. Как этот это мир. <coughs> вот, ну и интересно, что а, вот этот взгляд на мир, который формировался всегда и продолжает формироваться, он проявляется а, в человеческом языке и, а, вот скажем... Меня всегда интриговал такой момент, что все современные языки структурно проще, чем древние языки. Мне всегда это казалось противоречием диалектики, Ведь все должно усложняться. Человеческое общество становится сложнее, технологии становятся сложнее, а язык начинает упрощаться. То есть, ну, на вот... Наоборот же, казалось бы, наоборот, только техника и становится сложнее. А все остальное сильно как раз упрощается. Потеряно да. очень многие... Вещи, вот читая какие-то тексты, например, э я помню, даже уже Тихон Задонский, это три века назад, там, или два с половиной, уже ты чувствуешь, что не хватает какой-то культуры, чтобы понимать, что он пишет и на что намекает, то есть... Мне кажется, что все наоборот. То, что техника там развивается, это связано с тем, ну, это как бы, ну, это, это понятно, что она накапливает знания, и теперь есть самолет, а раньше не было. Но что касается культуры, человеческих вот, взаимоотношений, человеческой, человеческой культуры как таковой, так она убывает, конечно. Она увидает, теряются какие-то знания, которые были. Мне кажется, что тут наоборот идет регресс, в чем более-менее все время. Да, совершенно Но... верно. Причем мы можем взять любой язык предок и его нынешнего потомка и сравнить, скажем, санскрит и современный хинди, древнерусский или церковнославянский, современный русский, древнеанглийский да, и современный да. английский, латинский и итальянский. То есть мы видим это постоянное упрощение. Причем интересно, что это всегда интересовало людей, которые занимались языком, и даже в период расцвета вот французского абсолютизма когда кардинал Ришелье, который не только досаждал мушкетерам, но еще и образовал французскую академию, цель этой академии было именно продвижение, защита и развитие французского языка. Причем а -а -а. создано целое идеологическое направление, которое говорило о том, что французский, структура французского языка отражает совершенство французской мысли и, соответственно, французского народа. Uh, вот во времена Декарта, как раз это был, была очень популярная история, uh, фран, значит, французские филологи, ученые того времени доказывали, что, например, во французском языке мы используем существительное, за которым следует прилагательное, по-русски например, наоборот, да? Мы говорим «белый по по-русски. Да-да-да. Или по-английски. Я понял, да, у них прилагательное после... «Light по Французский «maison blanche». Так они доказывали этим совершенство французской мысли, обосновывая это тем, что француз сначала видит суть, а потом какое-то качество этого предмета, объекта или человека. Он увидел Француз увидел толстый. А потом заметил, что он белый, большой и так далее. А остальные народы, менее совершенные, они видят какой-то внешний признак, там что-то белое, что-то большое, а потом э, доходят до того, что это дом. То есть даже порядок, дом, слов, да? порядок слов может служить обоснованием там какой-то концепции, связанной э, с развитием того или иного языка и народа. Да, интересно. Я, кстати, вот недавно мне в комментариях какой-то записи на YouTube прислали самое сложное слово, как считал автор комментария. Самое сложное, сейчас я окно закрою. Там фантомас разбушевался. Там мусоровоз непрерывно чистит э, помойку за помойкой, и ни, ни, ни, ничего не слышно. Вот. Значит, такое длиннющее слово. Я не помню, как оно звучит. Язык огненной земли, каких-то дикарей огненной земли. Слово обозначает э, взгляд друг на друга двух людей, которые оба понимают, какой сейчас должен начаться процесс, но кто-то из них должен этот процесс инициировать. И там написано, что это самое сложное слово для перевода вообще из всех языков всей, всей планеты. Но вот да, человек... это... Таких примеров достаточно много в разных языках. И вообще деление языка на его составные части, на элементы, совершенно различно. Вот, скажем, для нас привычна система трех родов. Да, мужской, женский, средний. В каких-то да. языках есть два рода. Мужской, женский. Ну, в романских языках. Французский, да? Это французский, да? Да, например, для английского языка эта концепция абсолютно непонятна. То есть англоязычному человеку понять... вот почему стакан мужчина, а бутылка женщина, это абсолютно не входит в его голову. Ну, понятно, что тот, кто э, глубоко занимается русским языком, он воспринимает это просто как данность, но сама концепция, она совершенно чуждаем. Вот. И, но, скажем, есть народы, есть языки, которые делят э, слова и понятия совершенно по другим классам. Например, есть языки австралийских и тихоокеанских полинезийских народов, которые делят э, все существующее на съедобное, несъедобное и опасное. Причем к роду опасного, к категории опасного относятся пожар, наводнение, ураган, э, там, ядовитые э, змеи и женщины и женщины женщина вот к, к, к этому опасному классу существительных очевидно создателем этого языка в чем в жизни не повезло вот это да а как вообще создавались языки вот что значит создатель Я понимаю спиранта создали но остальные то языки вот как, какое ну, понимание как это возникало ну во-первых я считаю, что э, вот, ну, есть такие... На самом деле, никто не знает. Вообще, это касается многих научных концепций. Вот люди, которые посвятили свою жизнь какой-то науке, посмотришь, что он думает по этому поводу. Все знаешь. Послушал его коллегу или оппонента, понял, что не знаешь ничего, потому что они между собой расходятся. Поэтому теории происхождения языка огромное количество. Но я считаю, что... Есть некая, некий язык мира, некая вселенский система обмена информации, которая в том числе проявляется и в языке людей. А кроме этого, проявляется в системах обмена информации на самых разных уровнях. Частицы, планеты, как говорил Лермонтов, и звезда звездой говорит, то есть во все, все в мире обладает некой системой обмена информацией на своем уровне. И э, язык людей проявление этого уровня. Да, значит, о происхождении языков. Uh -huh. <coughs> вот сейчас нет даже единого мнения, был ли один очаг возникновения человеческого языка, или их было несколько. Но, mm -hmm. скажем, большинство, далеко не все, но большинство Uh, исследователи сходятся на том, что очаг все-таки был один, это южная часть Африки. Uh, как это можно определить? Ну, одна, Один из подходов – это богатство фонетической и грамматической системы. Вот uh, в южной части Африки живут uh, народы, скажем, бушменская такая группа. Бушмены, готентоты, кайсанская группа языков называется. Ага. Это, это люди не, не совсем связаны с остальным э, населением Африки. Они отличаются антропологически и во всех отношениях. И это люди, которые э, максимально долго жили в том месте, где они живут сейчас. А -а -а. То есть э, там, там 50 тысяч лет, ну, считается уж точно. И не контактировали ни с кем. Поэтому э, по их языкам э, изучают примерное состояние вот этого языка человечества. Там э, чрезвычайно богатая фонетическая система. Помимо известных нам звуков, например, у них есть много таких э, щелкающих языков. Таких. Это звуки, которые имеют свои буквенные обозначения. Э, Грамматика сложнее. И вот начинаешь думать. Эти люди, у которых жизнь достаточно проста и не затейливо, они там, в своих набедренных повязках там, гоняются за страусами или там, по пустыне Калахари, собирают какие-то корни. У них ну, никогда не было какой-то особой земледельческой культуры городов, но, тем не менее, у них колоссальные сложности язык. И считается, что человечество по мере распространения по другим континентам многое растеряло. То есть фонетика упрощалась, и проще всего фонетическая система, скажем, в Океании и в Южной Америке. То есть это как раз места, куда люди дошли позже всего. Ну, если следовать вот этой теории, достаточно общепринятой распространения людей по земному шару. И из таких мест, где достаточно архаические черты языка сохранились, это вот как раз Северный Кавказ. То есть Северокавказские языки, они существуют там, где они существуют сейчас уже много тысячелетий. Потому что они там жили в горных долинах, языки эти достаточно разные между собой, но тем не менее они мало контактировали вот, по ходу истории а, с другими языковыми группами и сохранили вот, с, с себя в таком первозданном виде. Это очень интересно. Интересное формирование вот, из таких тем, которые, может быть, связаны с наукой, в том числе с точными науками, как а, формировалась а, а, речь, а, понятия, связанные с абстрактными какими-то представлениями. Интересно ведь, что все началось с метафор. То есть возьмешь любое абстрактное понятие, оно э, начинается с, с э, представления о вполне конкретных материальных вещах. Ну, например, вот само слово «представить» или «предположить» означает да. что-то «положить что-то перед собой». А, -а, -а «предположить», предположим. «Поставить да. что-то перед собой». Предположим, что эти две, две, два отрезка пересекаются, да? да? То есть поставим это предположение перед собой и поработаем с ним. И приведем да. к противоречию, да, как в математике. Вот на эту тему у меня одно из моих любимых занятий это лингвистические расследования. Очень интересно. Это вот. Лингвистический детектив. Ну, вот, например, заинтересовала меня фигура Пифагора известного нам, своими штанами. Да, конечно, и все слушатели моего канала знают картинку с моей книги «Математика для гуманитариев», где я доказал, ну, такое стандартное доказательство того времени через сравнение площадей. И вот интересно, я попытался восстановить буквально фотографически, как вот, ну, представьте себе видеоклип, каким образом Пифагор дошел до своей теоремы. Так. Благодаря словам, которые он использовал для обозначения различных сторон треугольника. Ну, обычно мы видим картинки, я даже помню из школьного учебника какого-то, что Пифагор сидит и чертит палочкой на песочке вот эти свои треугольники. Но возникает вопрос, насколько же точно без линейки надо изобразить прямой угол, ну да, да. Если ты просто чертишь палочкой на неровном песочке. Ну да, да, да. Его надо представить для этого прямой угол. А, да, а стороны треугольника называются катит и гипотенуза. Да, два катета и одна гипотенуза, да. Слово катит. Слово «катет» на древнем, на архаическом греческом языке означало отвес. То есть отвес. То есть вот эта линия, она будет заведомо перпендикулярен? То, что висит, потому что только если мы что-то подвесим, получится э, эта ну, веревочка или там шнурок будет перпендикулярен к поверхности Земли. Вот это да! Вот э, Пифагор подвесил. А гипотенуза – это то, что буквально натянутая. Другую веревочку он натянул от этой же точки – Опять-таки, к поверхности Земли. А почему же тогда третья сторона, второй катит, тоже называется катетом, хотя он не подвешен? Потому что если мы его подвесим, то гипотенуза останется натянутой. А вот если мы подвесим гипотенузу, то катеты смешаются. Да. перевернуть, подвесить второй, гипотенуза тоже вот так вот. Раз-два, да? Раз-два его. Ага. Это, да, это еще не все. Не поленился я зайти в а, тексты Диогена Лаерцкого, который славился своими жизнеописаниями греческих философов, ученых, и нахожу сведения из биографии товарища Пифагора. Так? А папа у Пифагора, знаете, кто был? По имени Мнесарх. Мне Сарх, да? Да. Папа у Пифагора был камнерез. А, -а, -а. а камнерез с древнейших допотопных времен не мог работать без отвеса. Да. Поэтому юный Пифагор Мнесархович сидел и наблюдал, как работает папа. Для измерения, для создания точных ä, пропорций, соответственно камней ему не, неизбежно приходилось пользоваться отвесом как инструментом это простейший и древнейший инструмент который использовался при строительстве строительстве и работе с камнем с ума сойти просто вот это да вот mm. это да и, и он открыл это ну то есть они до этого не знали эту теорему. Или это теоремы или эта история как бы э, Малчивает. Мне вообще ну, очень странно. Мне кажется, что всегда люди должны были ее знать. Всегда, когда хоть что-то делали, уже должны были ее знать, да? А, да, ну и есть версии, что у шумеров э, и у древних индийцев, которые тоже, разумеется, задолго до этого строили каменные сооружения. Да. Было подобное, но мы сейчас говорим, как насколько слово, значение слов дает... Да, даёт, а, да и, и да. Ну, Пифагор нам известен, вероятно, были... Люди, имена которых потеряны, и у других народов. Но а, это показывает нам способ, который они использовали для того, чтобы выйти да, на. Да, да, да, да, да. Если Пифагора не был первый, это вопрос к истории математики. Но слово катит-то осталось нам навсегда, и я просто не знал, что оно означает. Ну, как бы для меня это были ну, просто слова. Ну, слова обозначения и Все. А так и запомнить-то легче, в общем, да. Я думаю, что если покопаться в других математических терминах, там много чего интересного тоже будет, да? Да, ну вот, к примеру, аксиома и теорема. Аксиома, то, что мы берем без доказательства, как верное. Да. А как переводится? Аксиома буквально ценность, то, что имеет ценность. Ага. Например, держит древний грек или древний, неважно кто, человек золотую монету вот не надо доказывать что она ценная а -а -а -а, очевидно, на нее все что угодно купишь а вот теорема теорема это рассмотрение тут еще надо порассуждать а -а -а, Тут, тут это... уже не очевидно тут надо поработать и пора пораскинуть мозгами как доказать ее ценность а как переводится теорема <ракс> Это рассмотрение. А, рассмотрение как раз, да, рассмотрение. Кстати, кстати там тот же корень, «сеос». «Сеос» — это Бог. По, по, на архаическом греческом языке это означало «видящий» или «смотрящий». То есть смотрящий из-за Вселенной. Ух ты! Теорема и «сеос» — это Один, это да, один это... корень. Один корень. Теология, ну, конечно, теорема, а, теология, а. теология. Акси, акси, а, аксиос, это же как а, ценность, ак... ценность. Да, да, да, аксиология, да, что-то такое, да, есть такое слово. Да, да, но аксиома, это окончание, как тема. Да. дилема, дилемма, вот это такое достаточно типичное дилема, окончание. Да, обалдеть, вот это да. Акси... Это потрясающе. Я, я, кстати, считаю, что очень важно было бы, вводя какие-то научные понятия даже для детей даже для школьников рассказывать вот эти истории да конечно потому что это же увлекательно я всегда говорю что математику как бы нужно э, нужно обязательно их вот увлекать все время чем-нибудь чем-нибудь сложным и интересным но я обычно увлекаю чем я говорю что вот мы подрастем узнаем про простые числа многое я вам расскажу про тайны которые до сих пор не открыты да и вот уже как бы участие ну, школьников поднимается интерес в этот момент, как-то он возвращается, даже если он там был утерян. То есть как бы ввиду за те результаты, которые вот, ну там представляли, волновали человечество все время. А если привязывать еще и к терминологии, то да, это конечно, так сказать, сухость уйдет, а появится такая картина. Я согласен, я согласен. Да. Да. И вот по поводу универсальности математики. Что означает слово математика? Его происхождение. По-моему, математика и доказательства – это одно и то же, да? Математика – это, это просто обучение. Обучение. Чему а. бы то ни было. Только впоследствии это стало относиться вот к, к определенной сфере знаний. Но изначально, даже в современном греческом языке, мафима – это просто урок. Урок, да? а, -а, -а, -а. Да. То есть математика – это такой урок в самом чистом виде. Самом это вот... урок в самом чистом Самым виде. Чистом виде. Чего, чего бы то ни было. Чего бы то ни было, ага, все, я понял. А я почему-то слышал где-то, где что математика и доказательства, это вот а, как бы одно и то же в каком-то языке. Ну, то ли в каком -то одно, да, одно из последующих значений, но изначально мафима это урок. Это урок. Угу. Да, вот это, это круто. Да, кстати, таким же образом буквально я стараюсь объяснять и грамматику современных языков, например, английского. Вот многие мучаются вот этой системой английских времен, там, continuous, perfect и так далее. А ведь если поймаешь англичанина или американца и спросишь его, там, насчет continuous или perfect, большинство из них сделают большие глаза, они даже не знают, они очень слабо учат, ну, в системе общего образования этих стран, ну, грамматика так очень относительно как-то осваивается, но... Uh, что нам дает подсказку вот, по поводу использования разных форм английского, например, глагола? Uh -huh. Носитель языка понимает все буквально. То есть, когда uh, мы говорим там, I am speaking, носитель языка не, не рассматривает это как инговое uh, окончание, присоединенное к основной форме глагола плюс вспомогательный. Плюс вспомогательный глагол to be в соответствующей форме. Нет, носитель языка буквально понимает, что I am – это я есть. Я есть говорящий. Я есть говорящий, ах! Я есть говорящий. Или I was sleeping – я был спящим. Потому что вот это ing – это точное соответствие по э, происхождению русскому окончанию she окончанию русского причастия, uh -huh, uh -huh. потому что английский в историческом, так сказать, масштабе, английский и русский язык не так уж давно разошлись между собой. Это произошло всего лишь 4000 лет назад. Русские и английский разошлись, да? Ну, не русский и английский, а, скажем так, славянский германские. Ну да-да-да, славянский и да -да -да. та группа, да? Германская, германская, да, которая относится к английскому. Это было какое-то перемещение народов, или что это было? Это было перемещение народов э, параллельно с эволюцией языка. То есть, mm. из э, изначальной прородины индоевропейских народов, э, когда жизнь стала налаживаться, людей стало становиться больше, они стали немножко расходиться в разные стороны. Кто-то пошел э, в Индию, в Иран, кто-то пошел в Европу кто-то остался на месте, вот. но мы достаточно легко можем найти общие корни и увидеть следы общего происхождения вот у индоевропейских языков, точно так же, как в языках других семей, которые тоже начинались с праязыка, а потом расходились. Ага, понятно, понятно. Да, интересно, то есть дерево, вот буквально росло, дерево, вот это языковое дерево, да, как сегодня мы его видим, оно было, когда-то был просто один корень, вот был, этот язык, да, язык человека, потом началось, да, расхождение людей, распространение, и Начали да. свет. Скорее всего, именно так, ну, мы знаем, что в истории человечества были вот эти узкие места, по-английски их называют bottleneck, бутылочная горлышко, когда... Человечество почти вымирало. Ну, есть разные гипотезы. Извержение вулканов и так далее. И вот эти катастрофы заставали. Или ледниковые периоды заставали их в разных местах. Поэтому долгое время а, разные группы людей находились в изоляции друг от друга. Но mm -hmm. тем не менее происхождение скорее всего остается общим. Mm -hmm. И, и с, с древнейших времен у людей было и как я считаю осталось такое магическое мистическое отношение к языку к слову человек который занимался профессионально словом во всех древних обществах ну, ему приписывались какие-то мистические и не случайно мистические свойства способности возможности в некоторых обществах ну, например у древних кельтов Друиды, которые владели искусством заговаривать, проклинать, и так далее, они <laughs> ценились даже во время боевых действий. То есть, а -а -а. когда сходились две армии, и воины одной из армий, завидев, что там какой-то есть сильный друид, который может, так сказать, так приложить словом, что мало не покажется, говорит, не, вот с этими ребятами мы лучше связываться не будем. <свят> У них там очень сильная магия слова. И интересно, что, ну, казалось бы, это такое, какое-то совершенно первобытное представление, но мы наблюдаем а, проявление этого и в современном отношении к слову. Мы знаем, что вот, понятие бренда, понятие, собственности на слово, словосочетание. Оно конечно, присутствует, конечно присутствует... Работает, работает однозначно. Самые дорогие компании в мире, если разобраться в структуре их собственности, вот этот товарный там, или торговый знак иногда стоит больше, чем все заводы и пароходы и так далее. Мы видим это и в рекламе, в политических mm -hmm. лозунгах, насколько большое внимание придается слову. Ну, собственно, да, понятно. Нет, ну еще 100 лет назад, по-моему, 150, какой-то, вот я не помню, в русской армии был какой-то старик, который шел, он не стрелял ни в кого, он шел с Христом на знамени, и в него никто никогда не попадал. Он шел, и за ним шли, и побеждали. Вот это, это же было буквально 150 лет назад. Я не помню подробностей, но это турецкие войны, как я понимаю. Да, и боевые песни всегда использовались как некие дополнительные оружие, оружия по сути конечно боевой да. крик ясно что слово стоит впереди всего как бы оно, оно ранит оно лечит это собственно но ну, это в христианской как бы парадигме это очевидно да причем ну, все знают фразу взятую из евангелия в начале было слово да да да но не будем забывать продолжение и слово стало плоть то есть слово стало реальностью, материализовалось и обрело вполне физическую энергию, способную менять этот мир. Ну да, да, это, это, это совершенно понятно. Это как бы вот это, вот это как бы, ну, я понимаю, да, что материалистам таким вот прожженным, это, наверное, трудно принять. Но как бы мне это совершенно очевидно. Я много чего повидал в своих путешествиях. Слово в первое. Первое это слово. Мы столбим здесь слово, мы столбим тер термин. Мы когда какой-то проект новый, у нас вначале название идет. Вот название, да, если мы попадем в название, то проект имеет хороший шанс. Как вы лодку назовете, так она да, и поплывет. Да, Да, да, вот именно, да. То есть это как бы, э, это очень важно. Это безусловно. Я, конечно, я, я на самом деле... Э, у меня есть какая-то тоска, вот тоска по языкам, я очень, ну, я, я не знаю языков, я, э, когда я жил даже в Бельгии, я даже французский не выучил, я выучил эти там 50 слов, э, которые мне хватало, чтобы общаться на вокзалах, и, и все, и сейчас я их забыл, но вот как бы какая-то тоска у меня есть, что я чего то теряю, тем более у меня вот в университете, который я возглавлял 4 года, в университет Дмитрия Бажарского, там древние языки главная тема, латыни древнегреческий, там вот проходят люди, они занимаются с утра до ночи вот этими языками, и мне все время обидно было, что у меня нет времени, потому что, как говорит Алексей Игоревич Любжин, который руководитель этой магистратуры, что три виум это три знания, это математика, латыни древнегреческий. Вот это как бы самые три базовые вещи, которые есть на свете. Вот. Не знаю, может когда-нибудь на пенсии я и дозрею до того, чтобы как бы с языками немножко начать разбираться. И пенсии вот. ждать не обязательно. Может быть, да, может быть, даже и раньше, если карантин. Тем более, то, да, тем более у активного да. творческого человека пенсия не, как период жизни не наступает никогда. Ну, пенсия, да, я, это, это, это образное название для ситуации, когда у меня нет социальных обязательств слишком больших, требующих слишком много мо, моего вовлечения. Мотивация – это великая вещь. Это мотивация, без мотивации никакая методика не поможет. Да, здорово. А, Дмитрий, а расскажите для наших, вот, для слушателей вот, моего канала а, немножко о себе. Ну, во-первых, пригласите их вот куда-то, где вы, э, вот этот вот, ну, то, что проект, да, вот «Язык под ключ», может, чуть-чуть подробнее, что это, где найти. Ну и так вообще, может, расскажете, чем да. вы занимаетесь? Может кто-то из моих слушателей пойдет куда-нибудь поучиться языкам у вас? Хорошо, да. В результате. Ну, а, если одним словом определить то, чем я занимаюсь, это лингвистика, но в самом широком смысле. Большая часть моей жизни это практическое применение языка. То есть я долгие годы был и остаюсь синхронным переводчиком. Оооо. А с каких, с каких языков? Ну. А, Рынок синхронного перевода, он очень четко разделен, поэтому у меня основной язык английский. Хотя, mm -hmm. хотя был опыт перевода и с французским, и с испанским, с итальянским. Я преподаю, я преподаю в лингвистическом университете, преподаю как раз устный перевод. И вот этот телевизионный проект, который у меня был для канала культуры, там было у меня 8 сезонов. Uh, языки были такие, английский, французский, испанский, итальянский, немецкий, португальский, хинди, китайский. И вот я, я сказал вам, что uh, нечто подобное я сделал такой же проект с татарским языком. Да. Uh, ну, это, скажем так, такое в формате реалити-шоу, uh, где участвуют какие-то ученики. Во многих ситуациях это были узнаваемые люди, актеры, музыканты, писатели. Вот из того, что было на канале культуры, ну и в Татарстане тоже. И у меня есть свое издательство, издательская структура. Собственно, мы издаем вот такие базовые и продвинутые курсы. Вот этих и других языков. У меня есть центр, в котором... На разных уровнях мы обучаем языкам, причем принцип такой, обучение должно быть компактным. Современный человек не выдерживает, у него не хватает терпения долго, месяцами, там, раз в неделю куда-то ходить. Понятно, Это да. Это первое. Второе, чтобы быть реалистом, никто не делает уроки, никогда. Поэтому, поэтому система образования, ну, обучение у меня такая, модули по 16 академических часов. Эти 16 часов занимают не больше недели. И каждый для себя определяет уровень. Если кому-то нужен просто туристический уровень, достаточно одного модуля. Кому-то нужен продвинутый, кому-то нужен профессиональный уровень. То есть, соответственно, мы продвигаемся по ступенькам. И я считаю, что в изучении языка, учитывая, что язык это живой организм, не только механизм, но и живой организм, очень важно для себя найти вот эту тропинку в поле или нужную ветку на дереве. Mm -hmm. И на достаточно раннем этапе мы стараемся вот в, этой, в, моей, в моем подходе, в моей методике, учитывать индивидуальные потребности, индивидуальную мотивацию того, кто. А зачем ты пришел учить турецкий, да? Да. Затем. да, то есть есть вот эти курсы, которые ну, на Ютубе есть в архиве канала «Культура». Это абсолютно доступно, бесплатно, а, так же, как все мои телевизионные программы. Есть вот этот центр. Я делаю курсы а, в лектории «Прямая речь», иногда по отдельным языкам. Mm -hmm. Иногда делаю выездные, иногда провожу а, занятия по обучению какого-то языка в соответствующей стране. Например, французский в Париже, итальянский в Риме. Но это в прошлые времена, когда еще люди ездили между разными да, странами. Да. Ну да. И есть, есть учебники, которые, в принципе, доступны в, ну, почти во всех больших книжных магазинах. Mm -hmm. Есть приложения, есть мобильные приложения. Здорово. Ну вот я хочу сказать... В завершение нашим подписчикам, слушателям моим, нашим слушателям моим подписчикам, что я эту информацию, мы ее поместим, ну, как бы она вся вот в описании к видео присутствует, поэтому заходите, приходите к Дмитрию изучать языки, может, я когда-нибудь тоже сподвигнусь на такие, на такие подвиги, как изучение иностранных языков, наконец, не, не только до слов «здравствуйте» и «до свидания», а до серьезного уровня. Дмитрий, спасибо огромное. Спасибо вам за, спасибо. за интервью. Вот. Счастливо. До новых встреч в интернете и в реале. И в реале, конечно, тоже. Счастливо.